Кто дал вам право трогать мои вещи? Я просто их подвинула! Кто дал вам право трогать мои вещи? Никто не трогает Кто уже дал ваши вам вещи? Право трогать мои вещи! С вами все Кто в порядке? Кто дал вам право трогать мои вещи?! Слышь, Витас, успокойся!